Ребята, сидим с кошкой решили позвонить Ершовский военкомат. Держу, дежур, слушаю. Алло, здравствуйте. Да. Здравствуйте. Я слушаю вас. Я здороваюсь с вами. Вас. Вы хотите со мной поздороваться? Да, здравствуйте, слушаю. Все, как вас зовут? Слушаю, здравствуйте. Здравствуйте. Александр Вениаминович. Александр Вениаминович. Отлично. А как фамилия? Да. Ага, все, очень приятно. Знаете, такой вопрос следующий. Почему не приходит повестка? Я не понимаю, в чем дело. То есть моим друзьям пришла, одноклассникам моим, а мне не приходит. То есть, потому что я из деревни или что ли, в чем дело? Вы кто? А, я, ну, видимо, призывник хотелось бы им быть, но... Нет, вот, гражданин, вот, друзья, первый. Какой у вас? 1993 93? год у меня. 1993? Да, 1993 год. То есть я полон сил, я, в принципе, готов. Готов отдать долг. Вы имеете виду Родину. Хотите военную службу по мобилизации? Да, да, вы, да. Не да. Не да. Не да. да по ну, естественно, да. Ты я еще? просто телевизор смотрю, ну, там видно, что ли, нужна какая-то помощь, я вижу, ну, подел. А вы это? Да. На стоите у нас в военкомате? Да, М М М да, в Яшовском военкомате, да. М Фамилию и имя что скажите? Ширманов Евгений Алексеевич. Ширманов. Алло. Да, да, да. -да. Шир... А Ширманов. Да, Евгений Алексеевич. М -м. Военная служба была? А, нет, не было нет. А причина какая была? Да, вы знаете, я скрывался от военкомата. Немножко, ну, так сказать, увиливал, то в больнице лежал. Ну, честно говоря, хотел купить военный билет. Но... А, нет, нету. Мне предлагали купить, но, я так понимаю, Мамонов вроде бы сейчас не берет взятки. Тогда вроде брал, когда я хотел купить. Ну, сейчас... Ну, это значение, так, же не, значение же не имеет, в принципе, правильно я понимаю? Есть если... Ничего не имеет? Ну, вы же в любом случае меня возьмете, в случае, если сильно понадоблюсь. А я так понимаю, сейчас родине помощь нужна. Адрес проживания какой у вас? А, город Ершов. Улица Колхозная. Дом 29. 29. Так. 1923 год. Да, у меня военная кафедра была в моем университете медицинском. Мне кажется, такие а как... вы закончили? Да, конечно. Вы закончили? Так. Ну, военная кафедра, если было, вы должны были получить... Ну, а я, да, должен был получить. Просто я тогда, когда окончил, я переехал в другой город, в Краснодар уже. И собственно, на этом все. То есть, со мной уже никто не связывался, я тогда был не нужен. А сейчас я смотрю по телевизору, идет полном ходу мобилизация, я понимаю, что я нужен Родине нашей. Поэтому вот я вам и звоню, собственно, спросить, почему не ни повестки, никто не связывается со мной, непонятно. А вы проживаете где? Город Ершов, улица Ершов, Колхозная, 29. Да, а, да. Понял, хорошо. Номер контактный даете ваш? Да, конечно. А, плюс семь девятьсот семнадцать. 322, 66, 30. 66, 30. Так. У вас медицинское образование, да? Да, медицинское образование выше. А вы работали по медицине? Я не работал, но я сертификат имею, я могу быть врач общей практики, специализация у меня. Нет? А, нет, ее не было практики, но, в общем-то, она в данном случае не, нет необходимости ее иметь, поскольку я уже имею сертификат, я сдал экзамен соответствующий, имею сертификат, который позволяет мне работать а, терапевтом в данном случае. Я понял. Но практика была или не была? А, нет, практика не была, но я думаю, что будет в случае, если вы примете меня на военную службу. Понятно. Ясно, медицинское образование. Да. Ну, высшее медицинское образование, да, имеется. Саратовский государственный медицинский университет. Работали-где? А, работали-то где? Работали где-нибудь? А, да, я работал. Я работал в первой, в первой советской больнице, я работал в Саратове. А период работы какой был? Сколько, ну, срок работы? Сколько? А, срок работы 3 года я работал, я с 17 по 20 год. 3 года работали? Да. В больница, больнице, да? Да, да, да. понял значит смотрите я данный по вам записал да вот у нас сейчас на данный момент <клевизация> мобилизация официально прекращена угу. мы сейчас э, берем призываем по мобилизации тех кто сам добровольно изъявляет желание то есть он приходит пишет заявление что прошу меня призвать в рамках чистой мобилизации добровольно призвать в рамках чистой мобилизации вот. и в этом случае мы призываем, есть человек, говорите, что я хочу там, почему не человек повестку, мы не присылаем повестку, потому что частичная милизация прекратилась, да. соответственно, мы повестки не присылаем никому, человек сам изъявляет желание, говорит, призовите меня по милизации, да. пишет заявление, мы призываем, вот таким вот образом да. происходит, если вы желаете так, да, конечно, конечно желаю, поэтому вам и звоним, вот. Я вот поищу ваше дело личное. Да. Здесь она у нас не здесь. Найду личное дело. Телефон okay. записал, вам позвоню. Uh -huh. За военным билетом Серзапаса в любом случае на прийти получить его. Да. Вот, выпишу военный билет ССР. А там дальше уже. Вы здесь, там дальше так и будете, ну, так и скажете, что я хочу, чтобы вы меня призвали. Напишите заявление, мы тогда. Предпримем все действия для того, чтобы вас призвать. Да, да, конечно. Да. А вот вы сказали, что закончилась мобилизация, а вот ну, как она официально Опять разве это закончилась? закончилась, да. Ну какой-то есть соответствующий документ по окончании, что ли. Я просто ну, сколько объявлен, смотрю. Объявлено. Да. Объевлена голосом, голосом по телевизору. Mm. Я вот так скажу. Вот, mm. Что частичная мобилизация прекращена. Да. Вот. но так как еще до конца не сформированы подразделения, частичная мобилизация продолжается. С тех пор, пока не будут сформированы подразделения, частичная мобилизация прекращена. Когда они будут сформированы, тогда уже в рамках частичной мобилизации призывать никого не будет. Mm, да, то есть только и вот так, так, да. То есть мне нужно тогда явиться или и написать какое-то заявление, да. Ну, я, вы, вы как сами я считаете вот правильное да, решение? Я так понимаю, сейчас вот Родина нуждается в таких, но ну, вот, людях, которые ну, хотят защищать У вас знаете, узкая, узкая специализация медицинская, поэтому в любом случае она нужна. Да, да. Ну да. вы, я, я, я вы же меня правильно поняли, я хочу на вот именно на стороне Украины, чтобы от оккупантов вот, очищать страну. То есть защищать как я бы украинскую, украинскую землю, именно чтобы от, от, от путинских вот этих оккупантов, которые приходят на чужую территорию, я хочу защищать, как бы очищать территорию. Ну, как бы помогать, что ли. Ну, как вот весь мир, собственно, что делает, То же самое я хочу делать. Ну, понимаете меня, да, о чем... Ну, немножко непонятно. Ну, вот, имеется в виду, как? Я, я до вот... конца, до конца начали рассказывать прояснять. да, пока до этого мне было непонятно. А, я, может, неправильно выразился, извините, да. Да, вы немножко не до конца не рассказали мне. Да, -то ну, -то, то есть, смотрите, смотрите, я вот читаю интернет весь, телеграм-каналы, какие-то разные паблики, и вижу, что весь мир помогает Украине. Весь мир говорит о том, том, том, что, ну, все, все мировые средства массовой информации говорят нам о том, что на Украину было совершено нападение, Украина просто защищает свою землю, а от э, российских русских оккупантов, от путинских оккупантов, которые пришли на чужую территорию. И вот я хочу э, ну, помочь Украине, также. я деньгами помогаю, НАТО периодически какие-то перечисляю, ну, как, насколько могу. Также я мигрантам помогаю украинским, которые вынуждены были из своих домов уехать. Вот я им помогаю, кому-то денежку перешли. Ну, я, ну смотрите, давайте я mm -hmm. до конца что-то расскажу. Да, Может, быть... Смотрите, mm -hmm. мы призываем по мобилизации Угу. людей, которые участвуют в силы Российской Федерации, которые стоят, как вы сейчас говорите, оккупанты да. на территории Украины. Соответственно, если мы вас призываем, вооруженные силы Российской Федерации, то вы будете, значит, стоять на стороне Российской Федерации и уничтожать нацистских оккупантов, не оккупантов, а нацистов, которые стоят на стороне Украины, да. а вы в свою очередь сейчас мне объяснили, что вы помогаете Украине, которая оккупировала Россия. Ну да. И, соответственно, получается, вы стоите на противоположной стороне, на стороне нацистов. Вот. Нет, не, нет, не и, нацистов, не, я не нацистов. Зачем нацистов? Я ну, на Да, не могу понять. Да, нет, смотрите, нацистов, про нацистов нам по телевизору говорят, но я там вот был, например, в конце прошлого года в Украине. Я вообще их не видел. Мои друзья из Украины тоже их не встречали никогда. Ребята, познакомился с Олегом и с Пашей. Здорово, Паша. Понимаете, да, в Одессе у меня тоже есть подписчики. Так что стоим, отдыхаем, разговариваем, рассказываем ребят какие-то интересные места. Ну как тебе вариант? Нормально жить будем? Обалденно. Ребята, ребят, вот Вениамин приехал просил. из Киева. Представляете, приехал меня забрать, потому что один я никак отсюда не могу справиться уехать такой красоты. нет разделения, лишь градиента сплошного Теперь парень пришел, посмотрите. Помимо того, что он сам поет, он еще и другим дает. Видите? Девчонки захотели спеть, а он играет на них. Они Батарейку поют. Какие красавцы. Батарейка. То есть нам, нам лишь только о них говорят по телевизору. Нам Соловьев, Киселев, Скобеева говорят о том, что какие-то нацисты там существуют. Но их же правда там нет. Вы были когда-то в Украине? Да, вот я был, вот я вам говорю. А, верите вы мне? Нет, я был там в прошлом году. Во многих городах там я есть много классных ребят, друзей у меня, которые говорят, что у нас. Я понял, хорошо. Да, вы да. меня отнимаете очень много времени. Не, ну простите, у вас такая работа Работа. У вас такая Поэтому работа. Давайте вкратце все. Да, давайте вкратце. Вот вы смотрите, выясните. значит, смотрите, я хочу помогать Украине. Я как, как могу помогаю уже какие-то донаты перечисляю, на какие-то мероприятия я думаю, разные. Смотрите, я еще раз повторю вам тогда, мы призываем людей в придывору сил Российской Федерации в рамках цивилизации. То есть они берут в руки оружие Это пацанам-танхистам. Такую шляпу выдали. А да, сказали, у вас танки да, калаши у вас танки. Калашиш, да? ну, вон автоматы получаем. Это, Это просто. Я просто. Берут руки оружия и сопротивляются националистам, украинационалистам, которые находятся в киевском режиме, который выбирает Зеленский. Да, это да. понятно, я сказал? Да, это вот, понятно. Соответственно, да. они стоят и уничтожают этих националистов и наемников, которые пришли из страны НАТО. Ммм, вот. НАТО. Я ну, понял. В дело. Все, Если ну давайте. Медицинский работник mm -hmm. будете помогать тем, кто будет ранен и которые будут, ну, Получается, оккупантам я должен ну, помогать, что ли, их лечить, что ли? Да, да, да, да. Нет, ну вы корейцам, что, там бедные, несчастные, которых Россия, а именно нашим российским войскам, которые там сопротивляются а, а что, что было вы ли вы были? Не, ну это же предпосылок к этому не было. уже сейчас, но ну, получается, ложь говорите. Предпосылок к тому, чтобы они пришли на нашу территорию, ведь никаких не было, правда? Понятно. Ладно, я понял вас. Давайте изучайте историю, уникайте. Хорошо. Никак... Да, давайте, давайте, знаете, тогда. Я просто свой нам оставил. Вы тогда... Нет, не хочет. Слушайте, ну, по, по сути, я даже перезвонить, ребят, не буду. Я не буду еще раз ему звонить. но ну, понятное дело, что он сейчас там сбросит или что. Но мужик молодец, в голове что-то у него есть. Вы, вы видели, слышали, что он говорил? Он сказал, что... Что вы помогаете Украине, которая оккупировала Россия. А, оккупанты наши... И нашим оккупантам ты будешь помогать, поскольку ты медработник. То есть какие-то зачатки э, здравого ума, здравого смысла где-то там в, на подкорке у него существуют, понимаете? Да, его там внедрили ему вот эту вот информацию, внедрили ему там о том, что нацисты, националисты, сам-то он в этом, видите, особо не погружен, не разбирается, но меня порадовало, что он, ну как порадовало, насколько может в этой ситуации что-то радовать, что он, в общем-то, как будто бы понимает вообще, в чем дело, просто его работа свелась вот таким техническим, что ли, моментом, который заключается в том, что ты просто должен вот этот весь, все эти помои, которые нам из телевизора говорят, он должен просто выливать, выливать в уши э, россиянам, те, которые к нему обращаются. Ну, в общем, Ребят, вы мне часто пишите, возвращайся, давай, Родина тебя ждет. Ну, вот пытаюсь, ребят, Родина меня ждет, но вот с моим пониманием того, что происходит, с моим как бы отношением ко всему происходящему, я на Родине не нужен. Видите, вы давно меня просили в комментариях, очень много вот, вот этих комментариев, ребят, прямо здесь, а, приезжай, ты нам нужен, возвращайся, но оказывается, ты не более нужен. По крайней мере, моему любимому и родному Ершовскому военкомату я не очень нужен, но... Ладно, ребята, до лучших времен. Я хотел ему просто сказать, когда будет необходимо помогать а, каким-то россиянам, которые сопротивляются уже российскому, русскому режиму, так сказать, правильно будет или нет. но ну, путинскому режиму, давайте своими именами вещи называть. Когда вот придет время сопротивляться путинскому режиму, хотел я ему сказать, вот вы меня тогда позовите, помогать тем, кто сопротивляется, активно сопротивляется, лечить тех людей, оказывать медицинскую помощь по мере моих возможностей. тогда вы мне позвоните пожалуйста, но, ну... Он сбросил, а я перезвонить Я не буду, ну не буду, ладно, но человек сбросил Не хочет он больше со мной разговаривать Ну я же не телефонный какой-то там террорист Сейчас я ему буду название. давай, давай Нет, ты ответь, нет, поговори Ну окей, ладно, говорит много у него работы Я сомневаюсь, что какая-то там еще дешевая работа есть в этом военкомате но в общем-то он, видите, не особо Протестовал, что ли Или возмущался тем, что я сказал что У Мамонова военкома Можно купить военный билет Ну в общем-то я не знаю, правда это или нет Но Мамонов, кто такой Мамонов Собственно. Мамонов это главный там, военком Ершовского района, он уже сидит на этом месте 500 лет, ну вот сколько я себя знаю столько он там и сидит но ну, лет наверное 20 он точно сидит так же как и глава города Азубритская Единой России естественно из партии, и вот этот Мамонов Мамонов, даже у него фамилия. У него такой Мамон огромный, он такой. Я уже не знаю, каких угодно размеров на этом диване, наверное, сейчас уже не уместится. А, хотя я бы вам сказал, что это не имеет значения, но это большое значение имеет. Еще и, и, собственно, изначально. Потому что, как я слышал, проблем купить военный билет там нет. Ну, ребят, я не купил, у меня была военная кафедра. Я просто действительно не получил военный билет. У меня его нет. Ну, может, он где-то там лежит у них. там. Я имею право на его получение, но я даже не хочу к этим взяточникам, негодяям даже жарить. ходить, да, раз обращаться в их заведение под названием э, военный комиссариат. Нужно еще ребят позвонить, может какие-то у вас дополнительные аргументы есть, дополнительные какие-то э, факты, что ли, которые я обязан представить э, Ершовскому военкомату. Если так, то напишите свое мнение в комментариях, позвоним еще раз. Ну а на сегодня все. Будем засыпать.